<music> .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 знаете, с большим спектром знаний. В заключении своего просветительского выступления спикер выразил надежду, что лекция получилась в должной степени мотивирующей. И сегодняшние слушатели уже завтра смогут встать на путь полноценного воплощения своего потенциала. Адель Шамилова, Ленардо Универ Универньюз.